Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 29 вариант из сборника Ященко ОГЭшного ФИПИшного 2022 года, в котором 36 вариантов. Меня зовут Виктор Осипов, с вами канал Мистер Матлессон. Давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. У нас дан план квартиры. При этом, что нужно знать? Во-первых, сторона клетки 0,4 метра, что важно. Ну, Дверка как обозначается, окошко как обозначается. По условию у нас вход в квартиру находится в прихожей. То есть, соответственно, вот вход под номером 2. Это прихожая. Сразу для себя подписываем. Это прихожая. Дальше нам говорят, что есть две маленькие комнаты. Это санузел и кладовая. При этом санузел у нас побольше, чем кладовка. Ну Вот они, две маленькие. При этом побольше это санузел. Подписали. Так, санузел. Соответственно, под номером 3 кладовая. Подписали. Кладовая. Кроме того, говорят, что в квартире имеется две застекленных лоджии. Одна из них прямоугольная формы и она примыкает к спальне. Вот у нас две застекленные лоджии. Примыкает к спальне под номером 5. То есть 5 и 8 это лоджи лоджии. Подписали. Под номером 4, соответственно, спальня. Ну а дальше по мелочи там говорят, что есть кухня с двумя окнами одинаковыми. Под номером 7 кухня. И остается у нас еще гостиная. Гостиная под номером 6. Так, гостиная. В принципе, мы номера расставили. Потому что, как обычно, в номере 1 надо часть из этих номеров записать в таблицу. Так, гостиная 6, прихожка 2. Спальня, соответственно, 4, кухня 7 и санузел 1. Расставили. Теперь во втором номере спрашивается, сколько коробок плиточки. С учетом того, что плиточка размером 30 на 30 сантиметров и продается в упаковках по 10 штук, надо потратить на пол, который в лоджии, примыкающий к спальне. А что мы сделаем? Ну, во-первых, посчитаем. То есть, у нас здесь 9 клеток, здесь 3 клетки. То есть площадь лоджии в клетках 9 на 3. При этом клеточка идет по 40 сантиметров, то есть по 0,4 метра. Соответственно, вот наша площадь лоджии, но уже в квадратных метрах. Если мы площадь лоджии поделим на площадь одной плитки в метрах, мы получим количество плиток. А если добавим еще деление на количество плиток в упаковке, мы получим количество упаковки. Если мы дробь делим на 10, но ну в данном случае как раз на количество плиток. Эта десятка идет в знаменатель дроби, поэтому здесь появляется 10. Дальше по мелочи остается просто посокращать туда-сюда. И получается 4,8. Естественно, такое количество мы не купим, мы купим побольше, то есть 5 штук. Подписали. Дальше. Необходимо найти площадь угловой лоджии и дать ответ в квадратных метрах. Наша угловая лоджия представляет из себя совокупность прямоугольника и прямоугольной трапеции. То есть давайте сотрем и разобьем просто лоджию на прямоугольник и трапецию. Вот так вот проводим. И что получается? Здесь одна клетка, здесь соответственно 9 клеток, высота будет 6 клеток. Ну а прямоугольник у нас размерностью 1 на 9. Поэтому площадь трапеции полусумма оснований на высоту... Площадь нашего прямоугольника произведение сторон, но это площадь в клетках. Естественно, домножаем на площадь одной клетки, и получается площадь уже в квадратных метрах. Если здесь посчитать, получается 39 на 0,16, это 6,24 квадратных метра. У меня, по-моему, кухня такая, как у людей лоджии тут. Ладно, записали. Дальше четвертом сколько процентов составляет площадь гостиной от площади всей квартиры и ответ округлите до десятых вот это самый геморрой потому что тут легко ошибиться просто при подсчете клеток давайте сотрем лишние надписи и рисуночки во-первых наша получается гостиная она размерностью то есть вот здесь 14 клеток вот здесь 10 клеток Квартиру будем находить как? Достроим до прямоугольника и просто вычтем из площади прямоугольника площадь вот этого прямоугольного треугольника. Так считать просто проще. Что есть? Вот здесь у нас 20 клеток. Вот здесь, соответственно, вот это все. 28 клеток. При этом наш треугольник идет с размерностью 6 на 8. Ну и давайте считаем. то есть Площадь гостиной это 10 на 14. То есть 140 клеток это площадь гостиной. Поэтому смотрите, раз там нам проценты надо узнать, что мы в клетках, что мы в квадратных метрах считаем, разницы абсолютно нет никакой. Единственное, надо все считать в одной единице измерения, то есть либо все в клетках, либо все в квадратных метрах. Дальше так, 28 на 20 это площадь с учетом добавленного треугольника, ну а за вычетом этого треугольника прямоугольного мы получаем площадь нашего... Ну, площадь всей квартиры, то есть 536, это площадь квартиры. Ну а чтобы узнать площадь гостиной относительно площади квартиры, мы площадь делим на площадь и чтоб в процентах умножаем на 100. К сожалению, ничего тут умного не придумаешь, но можно немножко посокращать, но отделение столбиком мы не избавимся. При этом единственный момент, что делить столбиком надо до сотых, потому что округляем до десятых, то есть там, тысячные нам уже не нужны. Если посчитать, получается 26,11. Естественно, округляем. Смотрим, тут в сотых у нас единица, число меньше пяти, поэтому округлиться до меньшего. То есть до 26,1%. Записали. Дальше выбирается стиралка. Надо выбрать самый дешевый вариант с учетом того, что фронтальная загрузка и глубина не превосходят 42 см. Во-первых, фронтальная загрузка у нас вот здесь и вот здесь. Во-вторых, глубина ⁇ это третье число, и 42 не превосходит вот здесь, вот здесь. И теперь смотрим пересечение. То есть пересеклось у нас на BV варианте и пересеклось у нас на ZI варианте. Вот, собственно, стоимость этих вариантов нам надо посчитать и выбрать самый дешевый. То есть давайте BVZI. Что в B? Она стоит 24 тысячи. Я в тысячах сразу буду писать. То есть 24. Стоимость подключения 4,5 тысячи. И при этом еще и доставка 10% от стоимости машины. То есть 10% от 24 это 2,4. В вариант. То есть 25 тысяч. 5 тысяч. Еще и 10%. То есть еще дороже получается. З вариант. 20 тысяч. 6,3 тысячи. И 15%. То есть еще и плюс 3000. Тоже дофига выходит. Ну а и вариант 27 тысяч плюс 1,8. То есть вот этот самый дешевый вариант выходит, если посчитать. То есть 28,8 тысяч рублей. Ну надо не в тысячах рублей, просто в рублях. Поэтому 28800 мы запишем. Это будет уже ответ. Дальше. Необходимо найти значение выражения. Что можем сделать? Сразу можно сократить. То есть получаем 6. На 4,8. Ну или 60 на 48. Поделим на 12 числителей знаменателей. Это будет 5 четвертых. Что в свою очередь дает 1,25. Записали 1,25. В седьмом. Какому из промежутков принадлежит число? Ну что здесь надо сделать? Просто 3 до 11 поделите. То есть 3 на 11 столбиком. Причем считайте до сотых. Потому что у нас здесь десятый, то есть мы считаем до следующего знака. Если все это хозяйство посчитать, это будет приблизительно 0,27. Понятно, что 0,27 между 0,2 и 0,3 располагается. То есть это второй вариант ответа. В восьмом необходимо найти значение выражения. Что нужно знать? При умножении степеней с одинаковыми основаниями показатели степени складываются, основание остается. При делении показатель степени вычитается, основание остается. В принципе, все. То есть, а в третьей выходит, а равно 4, а 4 в третьей это 64. Записали 64. Дальше. Решите уравнение. У нас с вами не полное квадратное уравнение. Решается как? Переносим 36, делим на коэффициент при х квадрате. Если мы 36 поделим на 1 четверть, то же самое, что 36 умножить на 4. Это 144. Х тогда будет равен плюс-минус корень из 144, то есть это плюс-минус 12. Необходимо указать меньше из корней, поэтому мы запишем минус 12. Хорошо. В среднем на 300 садовых насосов, поступивших в продажу, 60 потекает. Необходимо найти вероятность того, что насос потекает. Для этого мы количество подтекающих делим на количество общее. Получается 1,5 или 0,2. То есть насос с Китая 2 из 10. Текут. Дальше. На рисунке изображены графики линейной функции, соответственно, установить между k и b коэффициентами, ну и вон там циферками. Что нужно понимать? У вас координатные четверти идут вот в таком порядке. А если расположено в первой и третьей координатных четвертях концы нашей прямой, то есть вот видите, она уходит туда-туда, то коэффициент k больше 0. Если во второй и четвертой, как вот здесь в b, k меньше 0. Здесь, соответственно, k меньше 0. Если прямая пересекает ось о-y над осью о-х, то есть вот как вот здесь, то b больше нуля. Если под, как вот здесь, то B меньше нуля. Ну и, соответственно, здесь над, поэтому B больше нуля. Ну а дальше просто устанавливается соответствие, это у нас 3, 1, 2. Дальше. Площадь четырехугольника вычисляется по формуле, надо, используя формулу, найти D2. Ну, во-первых, D2 лучше выразить. То есть, D2 у нас на 2 делится, поэтому S на 2 будет умножаться. D2 на D1 и на синус альфа умножается, соответственно, здесь появится деление. То есть, D1 синус альфа. И просто подставляем. То есть, 2, S у нас половиной, а внизу D1, собственно, 13, и здесь 3 13 Естественно, 13, 13 сокращается. Получается 51 делить на 3, что, в свою очередь, равно 17 17. Подписали. Дальше. Укажите неравенство, которое не имеет решения. Вот Давайте посмотрим на самое первое. Х в квадрате. Число х в квадрате всегда не отрицательное. То есть это 0 либо положительное. Если к такому числу прибавить 64, вы получите число однозначно положительное. И вам говорят, положительное число должно быть меньше 0. Возможен такой вариант? Нет, невозможен. Поэтому сразу же первое и не имеет решения. Его и запишем в ответ. Дальше. При проведении химического опыта реагент равномерно охлаждали на 4,3 градуса. Соответственно, необходимо узнать, через, спустя 6 минут, сколько градусов был реагент, если изначально он был 9,8 градуса. Это арифметическая прогрессия, первый член которой 9,8. Разность орфетической прогрессии, то есть изменение каждый раз на минус 4,3. И надо найти АН. Но есть один маленький нюанс. Здесь... Вот вроде как 6 минут, и многие подставят шестерку вместо n. На самом деле там надо подставлять семерку. То есть у нас есть формула для вычисления n члена. Это вот такая вот штучка. Почему у нас семерку подставляют? Вот смотрите, у вас как бы нулевая минута, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Это если брать именно минуты. А если брать номер? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, как видите, седьмой. Поэтому и вычисляем А7 равно 9,8 минус 4,3 на 7 минус 1. И просто считаем. Кому это тяжело, самый простой вариант. Просто берите и вычитайте каждый раз по 4,3, пока 7 раз не вычтите. Получается здесь минус 16. Хорошо. Треугольник на BC, АС известно, BM медиана, БМ нафиг надо, не знаю. Вообще надо найти АМ. Ну, Понятно, что медиана она делит противоположную сторону пополам. В таком случае АМ будет половина от АЦ. -шки. АЦ известна. Это 35, соответственно, 17,5. Хотели запутать, зараза. Дальше. Есть треугольник АВС. Он вписан в окружность. С центром от точки ОЦ лежат в одной полуплоскости относительно прямой АВ. Найдите угол АЦБ. Если угол АОВ 73. Дело в том, что угол АЦБ вписан... Вписанный угол опирается на ту же дугу в данном случае, что и центральный АУБ. В таком случае вписанный будет равен половине от центрального. То есть 73 делим на 2. Это у нас 36 с половиной. Записали 36 с половиной. В 17-м найдите величину тупого угла параллограммы. Если биссектриса образует со стороны BC угол 21. В чем смысл? Вот здесь у вас 21. А, но у вас угол, вот если я здесь M поставлю, например, угол BMA будет равен углу MAD. Почему? Они накрест, лежащие при параллельных прямых B, C и AD, и текущие AM. То есть здесь 21. Ну а раз это бисектриса, здесь тоже 21. То есть угол А у нас 42. Сумма углов А и Б, так как дан 180. Поэтому, чтобы найти угол Б, мы из 180 вычитаем 42. Что дает нам 130, получается, 8. Вот наш ответ. 138. В 18-м дана фигурка, клетчатая бумажка, клеточка 1 на 1. Что очень важно, надо найти площадь этой фигурки, то есть трапеции. Что мы видим? Здесь 5 клеток. Здесь так, 6, 8 получается клеток. Да, 8 клеток, высота 7 клеток. Ну, в принципе, площадь трапеции вычисляется как полусумма оснований умножить на высоту. То есть мы получаем с вами 6,5 на 7, это 45,5. Записали. Далее. Какой из следующих утверждений верно? У любой трапеции боковые стороны равны. Нет, только у равнобедренной. Площадь ромба равна произведению двух его смежных сторон как синус угла, ну, на синус угла между ними. Ну да, в принципе ромб частный случай параллограмма. Это формула для параллограмма. Всякий равнобедренный треугольник является струугольным. Нет, тупоугольные тоже бывают. Поэтому правильным будет только второй вариант ответа. А мы уже глянем вторую часть. Решите неравенство. Во-первых, вот от этого минуса сразу советую избавляться. то есть Чтобы у вас не было коэффициентов отрицательных. То есть мы обе части ну, умножаем на минус 1. Раз мы обе части неравенства умножили на минус 1, то знак неравенства поменялся на противоположный. Второй момент. 12 число положительное. То есть оно не влияет на знаки неравенства. Есть, чтобы неравенство выполнялось тогда, то, что с переменной, это у нас знаменатель, должен быть меньше нуля. Почему он строго меньше? Ну Потому что это знаменатель, он не может быть равен нулю. Дальше по теореме Виетта находим корни вот этого квадратного трехчлена. То есть у нас сумма корней 2 произведения минус 5. Корни соответственно минус 3 и 5. И используем формулу разложения квадратного трехчлена на линейные множители. То есть выглядит она вот таким макаром. x минус x1, x минус x2, где x1 и x2 это корни квадратного трехчлена. То есть мы получаем с вами x. 3, ну, потому что там x минус и корень тоже минус 3. То есть, минус минус 3 дает плюс 3. x минус 5 и меньше 0. Дальше все у нас. Линейные множители, справа 0. Значит, сразу рисуем прямую. Отмечаем наши корни. Они, правда, будут у нас пустые, так как неравенство строгое. Перемножаем. Знаки коэффициентов при x то есть у нас фактически 1 х что там, что там, то есть два положительных коэффициента, плюс на плюс дает плюс при перемножении. Поэтому крайний правый промежуток будет с положительными значениями, то есть с плюсами. А дальше тупо чередование, так как у нас именно линейные множители перемножаются. Нам надо меньше нуля, то есть там где минус, значит x принадлежит от минус 3 и до 5. Дальше сосуд, содержащий 5 литров 27% водного раствора вещества, добавляет 4 литра воды, надо узнать получившуюся концентрацию нового раствора. Что нужно сделать? Фактически немножко порисовать. Вот у вас есть сосудик, он 5-литровый, 5 литров. В нем содержится 27% какого-то вещества. То есть массу вещества, ну и объем найти не тяжело. То есть мы просто находим 27% от 5 литров. То есть 5 умножаем на 0,27. Вот столько литров у нас вещества. Что происходит дальше? У нас новый объем. То есть к 5 литрам добавляется и еще 4 литра воды. То есть становится 9 литров. При этом масса вещества, ну или объем вещества, как был, так и остался. То есть вещества там мы не добавили, мы же чистую воду заливали. И то есть надо узнать, сколько вот это составляет от этого. Как узнать? Ну просто мы массу вещества делим на массу, ну или объем там, на объем и умножаем на 100. То есть получаем 5 на 27 делить на 9, 27 сокращается и 9, и получается 15%. Вот в принципе все решение. Дальше. Постройте график функции. Давайте построим график функции x квадрате плюс 2x минус 3. Зачем так? Ну, потому что внешний модуль он тупо возьмет все, что находится под осью у у этого графика, симметрично относительно этой оси у, перекинет и все. Как строится? Находим абсциссу вершины параболы, то есть используя формулу минус b делить на 2а, b это коэффициент при x, а это коэффициент при x квадрате. То есть минус 2 делить на 2 на 1, то есть будет минус 1. Подставляем эту минус единицу вместо х, считаем у нулевой. То есть у нас будет минус 1 в квадрате плюс 2 на минус 1 и минус 3, это минус 4. То есть мы имеем обыкновенную параболу у равно х в квадрате, вершина которой смещена относительно осей на минус 1 и минус 4. То есть ну, на единицу четверку влево и вниз. Так, xy, то есть вот у нас минус единица, вот у нас так, минус 4. То есть вот здесь вершина парабола. То есть вы для себя можете взять, вот так вспомогательные оси вести, и дальше рисовать относительно именно этих вспомогательных осей нашу параболу. То есть, какие у нас там клетки было бы Один 1, 1 То есть вот один сюда дали, один сюда дали. Вот первая точка. Сразу симметрично обозначили. За 2 сюда вверх бы уходило 4. То есть вот точка получается. Потом за три было бы 9. То есть 1, 2, 3, 4, 5. То есть Была бы точка вот здесь. И симметрично. То есть наша парабола сама по себе выглядела бы вот таким вот макаром. Кому это тяжело, рисуйте по старинке, как в школе учат таблицу и не парьтесь. Но что сделал модуль? Модуль взял нижнюю часть, то есть которая вот здесь у нас находится. Вот она. И просто симметрично перекидывает относительно оси y Точка в точку. То есть вершина становится вот здесь. Эти перекинулись. И, соответственно, у вас вот так вот выглядит график функции. Раз, два. Я чуть-чуть рисую левее, там, правее, чтобы вы понимали. Конечно же, они накладываются друг на друга. Вот голубеньким изображен график нашей функции. При этом спрашивают, при каких значениях там, параллельно. Так, единственный момент. Я вот тут чуть-чуть напортачил. У вас вот эта точка будет в пятерке. Раз, два, три, четыре. Но это у меня любимое занятие, я промахиваюсь просто- напросто при подсчете клеток, потому что если сюда подставлять двоечку вы получите 5. Хорошо и какой момент нас спрашивают, какое количество общее наибольшее у нас общих точек имеет прямая параллельная оси абсцисс с нашей параболой. Ну как у вас может вообще не иметь где-нибудь вот здесь пройдет до нуля. может иметь две точки, может иметь четыре точки. Может иметь три точки, ну и потом будет две точки. Нас интересует наибольшее, то есть это четыре точки. Промежуток, где это происходит, нам не нужен. Поэтому просто 4 штучки в ответ и запишутся. В 23-м необходимо у нас найти боковую сторону трапеции АВ, если АВС и ВСД углы 45-120 соответственно, и донат ЦД, которая 34 составляет. Хорошо. Ну давайте найдем. Так, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Ну, как-то так выглядит э, наша с вами трапеция. Бог с ней. Здесь будет А, Б, С, Д, соответственно, угол 120 градусов, угол 45 градусов. Ну, сразу стандартное построение это высоты. То есть провели высоту здесь к продолжению стороны. там, ДМ провели высоту здесь. А, AH, Х. Раз, это две высоты одной трапеции, они между собой равны. Это первое. Второй момент, какой мы можем сказать. То есть, если рассмотреть треугольник CMD, у нас с вами CD известно, 34. Во-первых, мы можем сказать, что угол MCD будет 30, о, не 30, не 60 градусов, как смежный со 120. То есть, вот здесь 60. Во-вторых, мы можем найти MD. MD находится очень легко. Это CD, умноженное на синус угла МСД. То есть 34 умножается на синус 60. Это табличное значение. Вы, может, его уже прошли, может, только пройдете. 17 корней из 3. Его просто надо будет выучить. То есть вот здесь тоже 17 корней из трех. При этом треугольник-то наш BHA, он, кстати, равнобедренный, прямоугольный, но нам проще даже это не используют. То есть, если рассмотреть треугольник BHA, то чтобы найти AB, нам достаточно взять AH и уже поделить на синус угла ABH. То есть, на синус угла в 45 градусов это тоже табличное значение, оно равно корень из 2 надо. Так... Ну и делить на корень из 2 на 2. Естественно, деление мы заменяем умножением, переворачиваем. Можно немножко сократить. Ну и 17 корней из 3 умножить на корень из двух, Это будет 17 корней из 6. Вот наш ответ. Дальше. Внутри параллелограмма выбрали произвольную точку Е. E. Докажите, что сумма площадей треугольников b C Э, А, Е, Д равна половине площади параллелограмма. У меня там коммунальщики скребут снег. И кто не дождешься, то они начинают скрести в самый ненужный момент. Надеюсь, на видеозаписи это не слышно. Так, ну вот наш параллелограмм. Выбираем произвольную точку Е, e. Ну пусть будет где-нибудь здесь. То есть достраиваем треугольники и делаем дополнительные построения. А именно проводим высоту вот здесь через Е e, и высоту вот здесь. То есть, пусть здесь будет ЕМ, здесь MH. То есть что мы получаем? Мы получаем, что MH это высота нашего параллограмма ABCD. В таком случае площадь параллограмма ABCD это, например, AD умножить на MH. При этом мы помним, что раз параллограмм, то AD и BC они одинаковые. Площадь треугольника BEC можно расписать как 1 вторая EM. На BC, ну или 1 вторая EM на AD. Площадь треугольника AED можем расписать как 1 вторая EH на AD. Так вот, если мы сложим эти площади и вынесем одинаковый множитель, так, AED, одну вторую AD, то мы получаем с вами здесь EM плюс EH. Которые в сумме дают MH. То есть мы с вами получаем половину площади нашего D. Достаточно легко. Дальше. Треугольник ABC, известный длинный сторон, точка О центра окружности описана около треугольника. Прямая BD, перпендикулярная прямая О, пересекает АС в точке D. Найдите CD. Давайте для начала накидаем быстренько окружность. Вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Нарисуем треугольник. Выглядит вот таким макаром, то есть А, Б, С. Проведена у нас АО. Проведена перпендикулярная прямая, причем здесь Д, например. Здесь на всякий случай К. Так, здесь давайте возьмем какой-нибудь h и выполним несколько дополнительных построений. Во-первых, понадобится две вот этих, во-вторых, ну, там не столько прям понадобится, сколько немножко нужно, две вот этих. Какие нюансы надо понимать? Давайте рассмотрим треугольничек hbo. Что про него можно сказать? Во-первых, он равнобедренный, ну, потому что ho и ob это радиусы, то есть он равнобедренный. Во-вторых, ОК получается перпендикулярно HB. То есть в таком случае это медиана, высота и бисектриса. То есть отрезок HK будет равен отрезку КБ. Теперь давайте посмотрим на треугольник AHB. Что у нас в нем? У нас в нем ОК перпендикулярно HB. У нас в нем HK равно КБ. Ну, соответственно, он также Равнобедренный. Раз он равнобедренный, то мы можем сказать, что угол АБХ будет равен углу АНВ. Давайте возьмем за альфа. То есть вот здесь у нас с вами альфа. Вот здесь у нас с вами альфа. При этом есть такое клевое свойство, что вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны. То есть угол НСА, так же как и угол АБХ, тоже будет равен альфа. Опираются они на одну и ту же дугу. Все, то есть, вот здесь. Так, давайте другой цвет выберем: альфа. В принципе, все. Теперь рассмотрим треугольничек AHD, который будет подобен треугольничку АHC. Почему они будут подобны? У них углы есть одинаковые по альфа, а один угол у них общий то есть, это вот этот уголочек HAC. В принципе, все. Давайте еще немножко поотмечаем. То есть, вот этот угол в таком случае будет равен вот этому углу, чтобы понимать, какие стороны относятся. Так, ну вот, следовательно, AD эта сторона, напротив угла альфа в малом треугольнике, относится к AH к стороне. Соответственно, напротив альфа в большом треугольнике абсолютно так же, как AH. Сторона напротив угла, которая двумя зелеными черточками, то есть угла ADH в малом, относится к АС получается. Ну, то же самое, только в большом. В принципе, все. Давайте мы AD принимаем за Х. АH AH у нас с вами равно так же, как и B, из-за того, что равнобедренный треугольник 28. И, соответственно, подставляем. То есть, x. К 28 то же самое, что 28 к AD, к 56. Ну там, или 1-2. Соответственно, x будет равно 14. Но x это у нас AD, а она спросит найти CD. Поэтому из 56 мы 14 вычитаем и получаем ответ 42. В принципе, все. Задание разобрано. Вариант разобран тоже. Досмотрели? Молодцы. Я этому рад. Если вам нравится, не забывайте подписываться, рассказывать друзьям о канале, ставить лайки, комментировать. Это все помогает продвижению канала. До новых встреч, дорогие друзья!